Четвертая роль женщины – это роль послушной дочки. И э, в этой роли очень хорошо удается остановить мужчину, когда он гневается, когда он переживает, когда он злится, когда он критикует, когда он выходит из себя и уже не может контролировать. Наверное, это единственная роль э, жены, в которой она входит, где она может остановить своего мужа от гнева и вернуть э, в нормальное мирное состояние другие роли не помогают. То есть здесь очень важно говорить, да, да, дорогой, как скажешь, как скажешь, так и будет. Мой муж говорит, знаю твою, как скажешь, завтра все равно сделаешь, как тебе надо. Я говорю, да, но в этот момент моя задача остановить твой гнев, а не вызывать его на себя, не провоцировать на себя. Потому что... В ведических писаниях написано, что мужчина может убить свою жену, просто не осознавая. У него отключается разум, когда он в гневе, и здесь очень важно его уметь потушить, вот этот гнев. Именно этот гнев потушить мужчине – это задача жены.